Родине. Москва. Какой огромный, Странноприимный дом. Всяк на Руси Бездомный. Мы все к тебе придем. Клеймо позорят плечи, За голенищем нож. Издалека до лечи Ты все же позовешь. На каторжные клейма